Ого, какое красивое море. А что ты не сказала, у нас еще с прошлых серий деньги остались, мы работаем тысячи. Ага. Пожалуй, там можно продать 30 мешков дерева. Конечно, можно. Плюс 3000 рублей. 3000? Я думаю, тысяч, но хватит точно. Спустя час. Вот заходим в лунку. Окей. А вот какие красивые рыбы. Ого, какие красивые рыбы. Ой, мы тонули. Жалко. Продолжение следует.